Вы должны понимать, государство, эстонское государство, правительство, не занимается с разбиранием в том, какие россияне хорошие или плохие. Это, это лично очень мало нас интересует. Мы занимаемся защитой своей безопасности. Нас прежде всего интересует в данный момент поддержка к Украине. Ради того, чтобы они выиграли эту войну, но не только. Мы, потому что дело, простите, что это так, может быть, прямо вам скажу. Но в моей поколении в политике в эстонской нет никакой веры больше в том, что Россия станет в ближайшие десятилетия нормальной страной, нормальной соседей для Эстонии. В принципе, мы заинтересованы в том, чтобы вы проиграли эту войну, мы хотим ослабить ваши военные возможности что-то делать на следующие десятилетия, мы не хотим видеть вас, чтобы вы восстанавливали свою экономику, мы хотим, наоборот чтобы и санкции, которые ввели Запад, они уже начинают действовать. Мы видим, что они уже влияют и на способность воевать Российской Федерации. Они будут работать еще больше и больше. Мы откажемся от российской энергии. Нам абсолютно все равно вернуться в Лифталин российские туристы или не вернуться. В принципе, то, что сказал министр иностранных дел Эстонии, мы их здесь не ждем. То есть это совсем другая игра. Мы себя здесь чувствуем в принципе. Можно сравнивать, как Израиль, который в какой-то момент видел себя в окружен просто арабскими странами, которые хотели уничтожать Израиль. Потому что мы смотрим, что делает ваша власть, и мы слушаем, внимательно читаем, что говорить, говорят не только Путин, но Патрушев, Герасимов, ваш Медведев, все вот эти ваши представители России, во имя которого они сейчас воюют, убивают людей в Украине. Вот это вот наша позиция. Нам в принципе... Ну, Скажем честно, довольно все равно, какие там живущие в России русские хорошие, какие из них плохие. Это не наш бизнес. Вот я процитирую тут пару...